Первая финансовая подушка или резерв денег. Начнем с того, что он обязательно должен быть. Если вы внимательно выполняете домашнее задание, смотрите вебинары, то на сегодняшний момент э, вы уже могли накопить 700 рублей, по принципу 100 рублей в день. Скажите, пожалуйста, у кого получилось, можно в чате поставить единицу. Кто 700 рублей уже накопил к сегодняшнему дню, по 100 рублей в день откладывая? Так, Сеня. А что, все остальные не откладывали по 100 рублей? Виктор, Антонина, ага, ага. Ксения уже тысячу отложила. Ксения, вы молодец. Так, вот, фактически, Елен, вы молодец, ага. Понятно. Ну, в, в любом случае, если нет прям 100 рублей, все равно какая-то денежка есть, можно хотя бы там зайти по 50 рублей, по, по 10, по 20. Тут принцип главное понять, что каждый день отложить какую-то сумму. И, э, Дарья, вы молодец, да. И если вы уже отложили, то вы уже можете это указать в таблице окупаемости. Так вот, если у вас на сегодняшний момент есть финансовая подушка в размере, там, ну, давайте так, наверное, скажу. Финансовая подушка обязательно должна быть критична, чтобы она была хотя бы в размере одного месяца да, вашей жизни. Но в идеале она должна составлять 5-6 месяцев. Если у вас сейчас ее вообще нет, то начинайте на нее уже откладывать да, постепенно, постепенно, чтобы она нарастала. Достигнем месячного уровня, потом достигнем трехмесячного и в идеале доведем до шестимесячного уровня. Почему э, нужно, чтобы финансовая э, подушка была? Это как ваше запасное колесо в автомобиле. Если что-то случится, вы должны иметь возможность к ней обратиться. Очень многие хранят э, деньги дома, под подушкой, в банке, в прямом смысле этого слова. Э, э, я не рекомендую такого подхода. Почему? Дело в том, что когда деньги у вас лежат дома, э, во-первых, э, их проще потратить. Они, когда в нале, они как-то быстрее разлетаются. Я не знаю, замечали вы или нет, но очень многие студенты говорят о том, что когда деньги на банковской карте, вот у, особенно люди, которые вот сложно умеют экономить и откладывать, они как делают? Они просто переводят все деньги уже на банковскую карту и тратят только с нее. Снимают деньги только в очень-очень редких случаях для, по каким-то очень-очень существенным моментам. И, и практически ровно в той сумме, которая им нужна. То есть, стараются не перебарщивать. Поэтому, если деньги дома, они легко доступны, и вы их можете легко э -э потратить. Э -э Плюс, мало ли какие-то родственники приедут, которым нужно занять, или там друзья какие-нибудь пойдут. В общем, короче говоря, деньги в доме, они всегда разлетаются гораздо быстрее. Поэтому деньги рекомендовано хранить в банке. Кроме того, э, все-таки дома э, инфляция, деньги ваши съедает быстрее. На банковском депозите гораздо медленнее происходит вот эта вот потеря от инфляции. А станислав я не согласна с этим мнением что надо трехмесячный доход дома хранить сейчас мы как раз таки посмотрим дело в том что вот у нас понятие депозита она немножечко не совсем разумное. у нас вообще у нас очень высокие ставки процентные по депозитам там если сравните европейские страны то там зачастую банк деньги берет за то что деньги у вас там хранятся да но трехмесячные резервы тоже можно держать на банковском вкладе сейчас расскажу о видах и заодно увидите как это можно сделать да? Плюсы еще в чем когда вы деньги держите на депозите есть, существует система страхования вкладов. Сейчас практически все банки, э, ну, я не знаю банка, который, и, у которого она нет, все вклады застрахованы. Э, особенность этой системы страхования заключается в том, что они вам возместят до 1 1,4 млн. Вместе с процентами, если э, до 1 1,4 млн. То есть, если положили 1 млн, накапало 1,2 млн, то 1,2 млн и возместят. Если положили 1,5 миллиона, то максимум 1,4 млн. Да? Если положили 1,2 млн, 400, то вот тело получите, а процента уже нет. При этом система страхования вкладов распространяется... Да, валютные вклады тоже застрахованы, конечно. А, тоже в рамках вот этой миллиона 400, там э, курс валют, по-моему, по Центробанку идет на момент выплаты. А, если же у вас, <космех> если же у вас э, например... Ну, как, если у вас есть инди... статус индивидуального предпринимателя, и вы храните деньги в банке, то счета индивидуального предпринимателя тоже застрахованы. Здесь какая особенность идет? А, в связи с тем, что на сегодняшний момент а, сложно вообще вот во что-то верить, Вот, ну, я, я в принципе, а, я не считаю себя пессимистом, да. Я считаю, что я достаточно я считаю себя реалистом. Я прагматично отношусь к, и к банковской системе, и к системе страхования вкладов. Я не храню миллион больше, чем миллион четыреста в одном банке. Почему? Потому что э, даже вот РПЦ, э, Банк Пересвет, э, ну, Российская Православная Церковь в банку, ну, рухнул, не справился со своей кредитной политикой. Причем банки сыпятся по разным причинам. М -м, зачастую это э, и политика агрессивного кредитования, то что люди не возвращают им деньги, и э, Центробанк отзывает у них лицензию. На сегодняшний момент даже уже банки, входящие в топ-10, э, поддаются санатам. Да, со стороны Центробанка. Ну, это в частности Банк Открытия и Бинбанк. Банки, на самом деле, то, что в них вошел Центробанк, стали еще надежнее, на мой взгляд, они стали еще крепче. Я как раз-таки пользуюсь Банком Открытия, да, и э, но храню до миллиона четыреста, чтобы, если что-то пойдет не так, я всегда компенсирую деньги по системе страхования вкладов. А, так. А, значит... Напишите мне, пожалуйста. Да, Ирина, а я сегодня и ссылку дам, я сегодня все расскажу, потому что, вы знаете, раньше мы это задание делали очень тяжело. У меня один студент сказал, Елена, я после того, как заполнила вашу безумную таблицу, почувствовала себя изнасилованным. Я после этого решила, чтобы все-таки э, финансовая грамотность для людей, она не превращала... Нет, возвращают Елен недолго, там э, я прикреплю к, к уроку слайды, э, связанные с порядком возмещения денег из системы страхования, вы посмотрите их. Если время останется, то сегодня обязательно пробежимся. Э, там буквально в течение двух недель вам выплаты произведут, там система очень простая, слайды будут к уроку прикреплены. А, так вот для того чтобы все таки больше не мучить людей вот безумными таблицами как правильно выбрать вклад я решила упростить систему да нельзя я просто сама проанализировала на рынке какие вот есть вклады поняла что то чем пользуюсь я на сегодняшний момент ну самые экономически выгодное. да там может быть не совсем вкусный процент но зато там минимальные расходы и я вам просто это и буду рекомендовать но давайте сравним какие банки у вас какие процентные ставки у вас, на какой срок. А самое главное, вы можете снять досрочно э, деньги оттуда без потери процентов.